Когда ты заходишь на рынок FIFA 19 Mobile, ты начинаешь понимать, что цены на игроков завышены. И миру требуется новый герой, коим станет диванный скаут. Вы готовы, дети? Да, капитан! Он умеет абсолютно все. Все, о чем любой менеджер АПЛ мог бы мечтать. Он берет говно игроков и прокачивает их до максимального уровня. И смотрит, что же с ними в итоге стало. Ну что, это первый выпуск этой рубрики. И давайте проверим, что же получилось у вашего диванного скаута. Так, первым героем рубрики «Диванный скаут» становится Эйнджел Гомас, центральный атакующий полузащитник из МЮ. За основную команду МЮ он дебютировал уже в 16 лет против Кристал Пэласа 21 июня 2017 года. Ведь 19 мобайл, он обладает серебряной карточкой компании, ну, еще и обычной карточкой, но мы будем сегодня рассматривать только его карточку компании. Его рейтинг 66. Использовать ее с усилениями навыков можно на трех позициях. ЦАП, центральный нападающий, не ЦФД, а НАП. И ЦП, центральный полузащитник. Там попал он в нашу рубрику не зря. Потому что эти сочные статы, эти шикарные статы, особенно выделяется его баланс при рейтинге 66. Его баланс 92, 92, также он обладает ловкостью 87, и это просто нереально крутые статы для игрока, для игрока, который обладает серебряной карточкой, пусть даже компании, но все равно, это, это же нереально крутые статы. А давайте-ка прокачаем его до рейтинга 76. Стопа, а почему именно 76? Потому что у меня кончился опыт. К сожалению. К великому, великому сожалению. К еще большему сожалению. Я забыл включить запись, когда прокачивал Анжела Гомоса. Это было так обидно. Но вливать Гомоса в Гомоса, это как минимум тупо. Так что давайте просто взглянем на его статы при рейтинге 76. О, это же просто шикарно. На целых 6 пунктов у него вырос баланс. Теперь он не 92. А 98 это очень очень круто. Ускорение 85, ловкость 87. Это просто игрок мечты, особенно учитывая, что он из АПЛ, одной из самых наиболее распространенных лиг. Так еще и игрок в центр поля, так это вообще, это такая классная карточка. Так что покупайте, ну я вам ничего не навязываю. С вами был Серж в роли диванного скаута. Всем пока, до скорых встреч!